Место сердца камень, место чувства маска, и что больно все равно. Одинокой кошкой, вольным диким зверем, никогда не плачет, никому не верит, и что? одиночество сволочь одиночество скука я не чувствую сердце я не чувствую руку и сама так решила тишина мне подруга лучше б я согрешила ну Ты в этих страсти укращай львицу, знай, что она хочет, хочет покориться тебе, поиграть в игре. Рвется в клетку Чувства и желаний Надоела мерзнуть В царстве ожиданий одной Остань ее судьбой Одиночество, сволочь Одиночество, скука Я не чувствую сердца Я сама так решила Тишина мне подруга Лучше мне я загрешила Одиночеству, ну -ка. Я ж сама дверь закрыла Я собою довольна Отчего же так Госполоч одиночество скука. Я не чувствую сердца, я не чувствую руку. Одиночество, Ну-ка. Вот такой вот тоже мини-перформанс у нас с вами.